Всем привет, с вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите кулинарную пропаганду. Сегодня второй заход с э, пробами э, еды в испанских ресторанах. Первый заход мне очень не понравился. Этот ресторан специализируется исключительно на баэлии, причем баэлию готовить э, на живом огне. И если не разрешат, я пройду и сниму это действие. Здесь, собственно, прямо баэлии вообще нет ничего. Сейчас нам принесут пивка, я пробую пивко, и будем ждать приготовления. Кевчанской понесли. Это амстель из теги какой то какой-то ерундовый горчик. Мне нравится. Как видите, девушка принесла кучу всяких закусок пивом. И я думаю, это немного сгладит немножко неприятное впечатление от пива. Но а Запуск прикольные. Здесь запеченные овощи, перец я вижу, лук мне кажется. Здесь маслинки, масленики, помидорки, yeah. аллеоли, естественно стандартные и хлеб уже подсушен. Этот ресторан специализируется исключительно на паэльи. В меню кроме паэльи больше нет ничего. Они готовят его на открытом огне. Его, ее, это паэлью я скажу с ним, наверное. А цена при этом высоковата, от 20 до 28 евро на одного человека, на порцию. Готовят в больших сковородках, приносят сразу несколько порций. И цена эта, мягко говоря, высоковата, потому что э, стандартная цена большинства ресторанов здесь в округе за горячее блюдо заодно 12, может быть, 14. Край 18 евро. 18 евро будет стоить какой-то стейк здоровый. А тут за поэрию рис какие-то продукты. Считайте, 25-28. Ну посмотрим. Возможно, вкус нас порадует. Увидим. Пусть намалку. Ваше мнение, коллега? Еще ничего не заказали а нам точнее уже кучу закусок это крокеты ну не крокеты они с э, треской ну короче бумилысы на канале есть такие только у меня лучше куриный детский куриные с картошкой ну, закуска указал и салат это салат медитирания ну, стандартный совершенно ассистент уже говорит ужасно Не ахти. Они суховаты внутри. Абсолютно не текучий состав. Короче, делайте дома ракеты. Это из хлевата, запеченные овощи. Аромат печеных овощей на угле есть, присутствует. Я уже попробовал, ну сейчас. Мне положили чеснок, не добавили вина урсуса. Поэтому тоже отказать. Я пристрастен сегодня. Вот так это все происходит. Под открытым небом на огне. Надеюсь, будет вкусно. готовит на апельсине. Он сгорает достаточно быстро, дает хороший жар, но не чрезмерный и не коптит в отличие от оливы. Здесь есть, и на оливье еще готовят. <соценно> Сигура? Я. <соценно> <соценно> меня в детстве сиропом таким от кашля поили. Дегустация. <соценно> а тебя тоже, что ли? Здесь сироп от кашля. Анисовка. Так он был коричневый. А этот беленький. <соценно> <соценно> <соценно> <соценно> Прямо сироп от кашля. Да. <соценно> <соценно> Разные паэли Каждый паэли Вы давно готовите паэлю здесь? Уже 6 лет, да? 6 лет? Как, как видите, не только испанцы готовят паэлю, готовят и армяне тоже. Слышали, 6 лет готовят человек. А я готовлю пять лет. У меня почти такой же стаж. И, я думаю не менее вкусно поели чем у него вот, за кусом непонятно какой это старая традиция люди которые на, на поле работали которые э, рис выращивали. Угу. от них и пошел этот пое от них они сами приехали и они перед тем как кушать, всегда думали. люди которые на поле работают как они думают что у них было там курица э, этот, гуси или что бы угу. забирали на поле чтобы кушать и перед тем, как поеду кушать, это патраха делаем и кушали. Это печенка? Это, это печенка, ага. сердце и патраха. Печенка обжаренная, солноватенькая, классная закуска, горячая, прям супер. Хотел бы верить, что поели будет такая же вкусная. Вкусняба. Русские соленая. -а, а может быть он не гребен? А, а куш как мясо? А -а -а -а. мясо? А -а -а. Не знаю. I don't know. Это Паэлья Микста, кстати, преданная анафеме ассоциации Паэльер Валенсии. В Валенсии же родины а здесь готовят для туристов. Это ресторан, в котором мы сидим. Видели надпись, да? Поели с де то есть поели на дровах. И сам ресторан называется... О, вот он, видите? Паэльерес. Uh, вот так вот. Это паэлья-негра. Ребята, вот, у вас есть у всех, вот у вас есть Целая души, куча и всяких и разных свиньи. деталей. И черную тракатицу. Хочу сказать, что самую лучшую паэлью-негру, по сути, а Банда, да, то есть есть отдельно. Мы ели в ресторане Лос-Аркас, недалеко от нас. Вот здесь и еще не, не пробовали. Сейчас узнаем. Слушайте, по запаху она сгоревшая, вот подгорела явно. Именно подгорела корочка. По вкусу, по вкусу тоже корочка подгорела настали. Прям чувствую, сгоревшая. Они должны сгореть. хотите хорошую черную паэлью, идите в лос Надеюсь, там еще что-нибудь сниму. это... Не, отказать. Ресторан видели, не надо сюда ходить. Второй ресторан уже второй раз облом. Извините. Просто тупо сожгли. И вот этот горь чувствуется прям неприятно. Короче, ребят, не надо сюда ходить. Три порции паэльи посчитали две детские. Там очень шумно, испанцы всегда шумят, поэтому свои впечатления о посещении этого я выложу вам на улице. Что касается цены и прочего. Этот ресторан, я сказал вначале, специализируется исключительно на паэльи, Поэтому мы пришли туда и заказали. Кто что будет пить. Это было там два пива, вода и дети взяли сладкие напитки. Коку что ли, там что-то такое. И паэлью. А в самом конце мы заказали два десерта, дети тоже взяли. Все, все остальное не было заказано, это входило в цену. Этого мы оставили 102 евро. При этом вы видели, в счете было указано три порции по 28 евро, это порции за паэлью, и две детских по 8 евро. Несмотря на то, что мы всего одну детскую заказывали, а вторую а мой сын ел тоже паэлью. Его не посчитали как взрослого. То есть Уменьшили цену, как бы, получилось 102 евро. В эту цену входит, мы не заказывали это отдельно, анисовка, которую нас угощали. В эту цену входят закуски, которые я вам показал, крокеты и прочее. Ну, собственно говоря, все. То есть, в принципе, для пятерых человек 102 евро, ну, вроде дешево получается, да. Видимо, поэтому днем, когда мы заказывали столик на вечер, весь этот рестик был заполнен. Все столы и внутри, и на улице были заполнены. Вечером, когда мы пришли, всего три стола, считаю вместе с нашим. А что касается, идти туда или нет, я точно не пойду. Потому что и закуски были... Они не были невкусными, нет, они были нормальными. Но я все-таки иду в ресторан за вкусной едой. А вот такое вот, вот так себешное качество мне не понравилось. Ну и что касается паэли, я считаю, это фиаско. Да, настоящая паэлия должна быть с корочкой на дне. Она называется сакарат. Но эта корочка не должна быть сгоревшей. Она должна лопаточкой отделяться и без черноты. А там, вот эта пятна, была обуглена. И если вот армянин, который там готовит, как он сказал, он готовит уже 6 лет паэлию. За шесть лет не научиться не сжигать ее, ну, я считаю, это не дело. Это не дело. Поэтому нет. У нас здесь под боком есть ресторан, который друзья советовали. Тут тоже исключительно позиционирует себя как ресторан для паэли. Тоже на фейсбуке он есть. Но в августе он все они в отпуске, поэтому я надеюсь, в сентябре мы туда сходим. Там еще попробуем паэлли. Как-то так. А общее впечатление об отзывчивости, например, официантов, ну, тоже не ахти, мы три раза напоминали, что нам воду принесли, все время забывали они, при том, что зал не переполнен, поэтому, ну, так себе, для большой компании, тем более, что они там охотно наливают и не, считают, не вставляют этот счет Анисовку, ну, наверное, можно посетить, как-то так, ладно, короче, свои впечатления рассказал, идти туда, нет, я вам не посоветую, Следующий ресторан, который я вам покажу Надеюсь, вам понравится Мне, по крайней мере, нравится точно Спасибо за компанию Всем пока!